Это рука более-менее. Так, хорошо. Ну, необычно на русскую, больше на правую. Ну, да, я прошел. Хорошо. В принципе. Давай. Вот эти места. Вот так, хорошо. Хорошо. Теперь надо... Чуть-чуть не сопуститься. за запястья меня. За так, запястья. аккуратно за труд Поднимаем руку вверх. Поднимаем mm -hmm. дружбу насколько можно. Mm -hmm. Руки тянутся. Mm? Пока еще нет. Вот так вот. Руки тянутся. Тянутся, тянутся. Тело тянется. Да. Спина тянется. Да. Нет, нет. Все тянется? Все тянется. Хорошо тянется? Хорошо. Замечательно. И отсюда тоже взять, достать немножко человека. Чисто вот отвести внимание от той воли, которая была.